Ашаламалейкум! Дорогие друзья, сегодня я хочу вам рассказать о вещах, которые делают Трухарды. Или же как их еще называют, трайхарды. И еще я хочу вам сказать огромное спасибо за активность. Потому что вы набрали эти 12 лайков на прошлом видосике очень быстро. Спасибо вам. И мне как-то немного стыдно перед вами за то, что я немного задержался с видосиком. Меня все об этом видео просили. Ну вот оно вышло. И теперь давайте уже не 12 лайков, а 15 наберем. Ну все, приятного вам просмотра. Ну ч, рано погнали нахуй! И первое на сегодня у нас BST. Я наверное думаю, что все трухарщики знают об этом, что это такое, но я думаю, рассказать об этом стоит. Чтобы заказать BST, нужно найти вкладку Secure Surf Sale, зайти в нее, дальше найти вкладку Sale Abilities, зайти в нее и нажать на BST. И называется Drop Bull Shark. Нажимаете на нее и около вас появляется такой мини-мешочек. Это и есть БСТ. И когда вы подбираете BST, то на одну минуту вы получаете ряд плюшек. Эти плюшки заключаются в том, что Первое. Вы будете наносить своему противнику двухкратный урон со снайперской винтовки. Да, вообще со всего оружия. И второе. Это то, что вас будет тяжелее убить. А то есть, вы будете убирать с трех или четырех патронов со тяжелой снайперской винтовки. А так, без BST, вы умираете только за... С двух патронов а иногда даже из одного но ну, и когда пинг бывает но я хочу вам рассказать о одной фишке о которой я знаю уже очень давно да и и мало не кто знает но BST можно заказать и другим способом через телефон а точнее через брюси открывайте телефон и находите такой контакт как брюси звоните на этот номер и что же мы видим ничего себе это же Булшарк БСТ. Но только в этот раз эту BST немножко подальше откинула, она не рядом с вами заспавнилась, Надо немножко пробежаться, чтобы ее забрать. А прикол-то в том, что эту BST можно заказывать без SEO. Об этом методе я уже знаю с Xbox 360. -го. И BST был на старых поколениях, он не появился на ПК, он был всегда. Итак, давайте же подытожим, что же нам дает BST. БСТ нам дает, во-первых, двухкратный урон на все оружие. Ну то есть, вам будет Будет легче убивать игроков во вторых вы будете более устойчивы к пулям и чтобы вас убить нужно немного постараться следующие это раскраски на лица многие друхарьки это используют и это выглядит неплохо но немногие знают о такой раскраске которую я вам сейчас покажу Первым делом вы идете в тату-салон и нажимаете на вкладку «Голова». И спускаетесь в самый низ, на 25 место. И покупаете эту тату. Чтобы эту тату открыть, если она у вас, конечно, закрыта, нужно убить 500 людей в голову, и после этого она вам откроется. Ну ладно, не суть, важно. Дальше идете в парикмахерскую и выбираете эту, эту или вот эту раскраску. Вот их в основном и юзают. Но вот это мне понравилось больше всего. И следующая у нас техника. Сейчас вы на экране увидите картиночку, а в картиночке все транспортные средства, которые используются в премоде, а то есть в свободном режиме. И вот эти транспортные средства из этой картиночки будут всегда актуальны. Но сейчас появились всякие БТР и так далее, но это не то. К этой картиночке, что было показано ранее, можно прибавить инсургент. Инсургент тоже неплохая машина, во многих случаях помогает. Ну, особенно из этой картинки выделяются истребители, потому что на истребителях летают очень много трухарщиков. Но чем больше летчиков, тем легче с ними справляться, потому что все больше и больше с ними пытаются бороться, придумывая всякие разрывные патроны, всякие стингеры, но стингеры уже давно. Ну, в общем-то, как-то так. Мне встречались такие игроки, в скобочках трухарщики, которые убивают тебя один раз, ну счет получается 1-0. Стоит в посевку и кукарекует, мол, э, типа, ну, пизы и так далее. Пример, я решил взять Ранган. Потому что в Рангане это чаще всего и происходит. Не знаю, как на ПК, мне мало раз попадались на ПК такие игроки, которые тебя убивают один раз и ливают. Но на Xbox 360 таких игроков полно. Когда я раньше играл, меня вот убивали один раз с RPG, или тупо бегали убивали с RPG, а потом ливали. Это нормальная практика для Xbox'а. Но вот на ПК я мало встречал, так что это как-то спорно. А напишите в комментарии, случалось ли с вами такое, что вас убивал человек, счет получался 1-0, и этот человек, который вас убил, уезжал куда-нибудь, телестовал в пассивку и начинал говорить гадости, мол, нуп и тд. Не стесняйся и пиши, я все прочитаю, и, может быть, отвечу и поставлю лайк. Многие фримотчики, я уже устал говорить слово трухарчики, так что будут фримотчики, Они делают шахид мобили, или же в моем случае шахид шахида байк. В общем, они берут С4, прилепляют ее к машине, звонят Лестеру, скрывают метку и едут к своим врагам. И когда подъезжает, вы уже знаете, что будет. Они просто напросто взрываются, тем самым убивая свою жертву. Но я думаю, здесь все понятно и ничего объяснять не нужно. А мы идем дальше. Пулестойкий шлем это самое стандартное, что можно знать о GTA. О пулестойком шлеме, наверное, знают все. Все знают, что пулистойкий шлем выдерживает 3 или 4 патрона, я честно не помню. И в фремодди он, конечно же, не утерялся и нашел свое применение. Все фремодчики. Я вам говорю: все-все фримодчики используют пулистойкий шлем. Я вам говорю: вы не найдете того человека, который будет играть дирти фремод. Dirty freмод это грязный фремод. Хорошо и без пулестойкого шлема. Я имею в виду профремот, а не просто про ПвП. Ну и напоследок я хочу вам рассказать о скрытой организации. Скрытая организация это то же самое, что и скрытый радар, только чуть-чуть побольше. Ну и чтобы войти в скрытую организацию, нам нужно сделать то же самое, что и с BST. Во-первых, нам нужно зайти в Secure All Serve, дальше в SEO Abilities, и после этого нажать на пункт Host Organization. И после этого вы становитесь невидимкой на 3 минуты. И в эту организацию вы можете позвать своих друзей или знакомых. И когда вы скроете метку, то вы только их будете видеть. Ну, они у вас будут подсвечиваться в сессии, как бы вы будете только их видеть, а другие игроки нет. Ну, конечно же, если вы скроете метку. И еще я хочу вам рассказать одну фишку со скрытой организацией. Если ваша скрытая организация закончилась, ваши 3 минуты истекли, то вы можете попросить своего друга, товарища, знакомого создать SEO и пригласить вас туда. И запустить скрытую организацию. И у вас будет опять 3 минуты, чтобы веселиться и так далее. И когда у вашего друга опять закончатся 3 минуты, то вы можете попросить еще одного знакомого... Чтобы он создал скрытую организацию, и у вас опять будет 3 минуты. Это называется «Бесконечная скрытая организация». Вот. Вы думаете, это глупость какая-то? Но нет, это очень сильно помогает в замесах, там, в сессиях каких-нибудь. Так что вот. Как бы это звучит очень глупо, но это реально рабочая схема, когда в замесах, там, в сессии, бам-бам, стреляются пули, гранаты, РПГ, легкие пути и так далее. Ну в общем-то это все. Сегодня у нас были вещи, которые делают трухарчики. Я надеюсь, что это видео вам понравилось и я оправдал ваши ожидания. Если это так, то поставьте лайк. Если вы новенький на канале, то подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Всем пока!